хочу снять обзор такую распаковочку на такую вещь как кожух для болгарки 125 -й. это кожух пылеотвод и плюс еще насадка как идет как штроборез стоит такая вещица 650 гривен если я не ошибаюсь так, сейчас посмотрим. Решил приобрести ее. Не знаю, сделал правильный выбор, неправильный. Посмотрим. Итак, здесь идет резиновая насадочка для трубы пылесоса. Еще один переходничок такой. Здесь ключик для болгарки. И непосредственно сам кожи. вроде бы выполнено так довольно таки прочно в процессе разберусь насколько прочен этот материал этот пластик так сейчас я возьму болгарку и попробую это все установить дело в том что меня заверили что здесь будут дополнительные вот такие вот шайбы для размещения двух дисков на болгарке но их почему-то здесь не оказалось значит сразу мне уже непонятно кошух этот идет на 125 болгарку болгарка 125 уже мне непонятно. Здесь не хватает даже места для того, чтобы зажать слишком большое отверстие. То есть, если мы ее зажимаем вот здесь, уже они до конца как бы затянуты. Уже мне непонятно, как крепится на этот кожух. 125-я болгарка. Сейчас будем удрить, смотреть дальше, что как можно что еще сделать. Магазин я приобрел этот переотбор. А, и мы сделали до комплекта. То есть мне дали пакетик. А, там находится сейчас покажу. Вот такие вот кольца углоднительные. Такая вот шайба. При покупке внимательно смотрите, что в комплекте для вас это все было. А вот и начинаете как я бегать. Есть у меня здесь болгарочка. Сейчас я покажу, как это тоже правильно делать. Подбирайте по размеру себе кольцо уплотнительное. Таким образом одеваем на нашу коробку. Долго. Lake nights and I'm driving at the Сходим сюда, здесь прижимаем. Следующее вставляем сюда шайбу дополнительную есть у меня два таких диска кстати шайбы должно быть у вас две такой помимо вот этой гайки должно быть еще две шайбы мне придется еще покупать одну я так примерно покажу как это все делается Задний диск. Потом сюда идет еще одна шайба. Второй диск. Ну и соответственно закручиваем это все уже родной гайкой. Ну, как, бы, как бы вот так вот все должно у нас выглядеть вот не дожо. Даже... Пыль-отвод вы зарегулируете сами здесь идет дополнительные резинки вот такие вот и сюда они как вам удобно там вставляете это переходнички для трубы пылесоса вот, вот так вот как-то так закручивать я сегодня там не буду все все в принципе понятно вот. Так что, вот так это все должно было быть вскоре. Такой коротенький обзорчик, спасибо, что подписаны на меня, ставьте лайки, всего доброго всем. Короче, что могу сказать по этому поводу. Хрень полная, деньги на ветер, не советую я покупать такое. Здесь у нас садится не полностью. Здесь трет. Смотрите, какое расстояние здесь. Вот здесь. Здесь трет. Хотя предназначен для 125-й болгарки. Потом здесь, где станина идет для болта, вот здесь вот трет тоже. В общем, покупайте на свой страх и риск. Я не советую такое брать. Деньги на ветер. На ветер. Поэтому, как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До новых встреч.